Вы когда-нибудь разговаривали с социопатом? Согласно пятому изданию Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам или DSM-5, социопатия ⁇ это категория антисоциального расстройства личности. То есть социопат ⁇ это человек с внутренними, социальными и патологическими нарушениями личности. Социопат скажет что угодно, чтобы добиться своего, даже если это означает искажение правды. Прежде чем мы начнем, помните, что сами по себе эти фразы не определяют социопата. Язык – это лишь маленький кусочек большой головоломки. Другими словами, вы можете слышать, как ваш друг или партнер использует фразы из этого списка, но это не обязательно делает его или ее социопатом. Итак, вот 9 вещей, которые может сказать социопат, и что они на самом деле означают. Первое: никто и никогда не будет любить тебя так, как я. Согласно DSM-5, социопат может унижать других ради собственной выгоды. Они могут использовать подобные фразы, чтобы потихоньку поточить вашу самооценку. Со временем вы можете поверить в то, что они вам говорят, даже если этот человек относится к вам не так хорошо, как следовало бы. Во-вторых, ты самый замечательный человек, которого я когда-либо встречал. Комплименты – еще один способ, с помощью которого социопаты контролируют своих друзей и партнеров. Похвала может быть отличным способом установить более тесные связи с людьми в вашей жизни, но у социопатов на уме другая цель. Социопат может осыпать вас комплиментами только для того, чтобы держать вас под своим контролем. В-третьих, не будьте таким чувствительным. В DSM-5 подчеркивается, что социопаты избегают брать на себя ответственность. Почему? Потому что они хотят сохранить свой имидж. Когда социопат совершает ошибку, он пытается сохранить лицо, перекладывая вину на других. Поскольку социопат борется с со страданием, его главной мишенью часто становится чувство. Вместо того, чтобы сопереживать вам, они могут нападать на вашу чувствительность и стыдить вас за то, что вы вообще испытываете эмоции. Четвертый, Ты никогда не выживешь без меня. Социопаты используют подобные комментарии, чтобы поживиться на ваших страхах и уязвимости. Возможно, вы боитесь чувствовать себя одиноким или переживаете, что никогда больше не найдете любовь. Социопаты специально атакуют вашу неуверенность, чтобы удержать вас под своими чарами. Они настаивают на том, что вы не заслуживаете ничего лучшего, даже если это не может быть дальше от истины. 5. Ты делаешь меня лучше. Иногда люди действительно становятся лучше, благодаря значимым отношениям. Но социопаты не заинтересованы в росте или изменениях. Вместо этого они используют подобные фразы для создания ложной надежды. Они говорят, что стараются изо всех сил. Они притворяются, что прилагают усилия, чтобы стать лучше, но их действия обычно говорят о другом. 6. Ты единственный, кто меня понимает. Для социопата близость никогда не бывает достаточно близкой. Поэтому они говорят так, чтобы создать иллюзию близости. Они заставляют вас чувствовать, что у вас гораздо более тесная связь, чем на самом деле, и эта иллюзия убеждает вас вкладывать больше времени и сил в отношения. Но в конечном итоге это лишь дает социопату больше контроля. 7. Вы так нуждаетесь. Представьте, что ваш партнер должен был встретиться с вами за ужином, но пришел на час позже. Что бы вы при этом почувствовали? Довольно сердито, верно? Но вместо того, чтобы извиниться или объясниться, ваш партнер говорит «Я здесь, не так ли?» «Что еще вам нужно?» В исследовании 2019 года Джонсон объясняет, что социопаты являются нарциссами. Другими словами, они ставят в приоритет свою личную выгоду и пренебрегают потребностями других. Они ведут себя так, будто это вы нуждаетесь, хотя вы просто просите о какой-то ответственности. «Восемь. У меня нет на это времени». Это еще одна фраза, которую социопат может использовать, чтобы сохранить лицо. В тот момент, когда социопат чувствует, что на него напали, он может отмахнуться от ситуации, заявив, что она не стоит его времени. Они ведут себя так, будто каждая секунда их дня слишком ценна, чтобы тратить ее впустую. На самом деле они просто ищут выход из ситуации, поэтому остерегайтесь оправданий и неапологетических заявлений. 9. Ты мне должен. В сознании социопата отношения похожи на сделку. Они окажут вам услугу или сделают комплимент, но всегда ожидают что-то взамен. Социопат редко отдает деньги по доброте душевной. Поэтому, когда социопат говорит, что вы мне должны, это означает, что он готов получить прибыль от своих инвестиций. Знаете ли вы кого-нибудь, кто использует такие подлые комментарии? Расскажите нам о своем опыте в разделе комментариев ниже. Не забудьте нажать кнопку ⁇ Мне нравится ⁇ и подписаться на канал, чтобы получать больше материалов по психологии. И, как всегда, супер спасибо за просмотр.